Что снова обнова бегом устанавливайте? Так, что добавили? Так, так, так. Джейд, а, что это обновление содержит улучшение игры, изменение баланса, несколько новых скинов. В честь лета! -ху -ху, новые скины добавили. Давайте обновим. Я загружаю быстренько на YouTube. Там нужно еще помонтировать. Давайте посмотрим. Так, как крутится, мы прочитаем.